Итак, всем здорово, с вами Кирюха. Сегодня я буду заснимать новый код. Ну, не тот код, а самый новый. И еще в каталоге покажу. Сегодня... Так, погодите. Сегодня я покажу вот этот вот код на крыс. Вот он. Вот такой вот кодик. Но у меня он уже введ... ну, введен. поэтому вот так вот. Вот, сейчас покажу вам. Аватар. Так. Вот. Вот он, это кады на крыс. Вот они. Вот они крысы, вот Ратс. Вот такие вам крысы попадут. Вы можете их поставить вот так, и они у вас будут вот так. Вот. Дальше что вам показать? А, в каталоге. Так, в каталоге появились новые вещи. Это сейчас. Это вот эти вот там крутые новые вещи. Так, вот они это новые вещи. Я могу... Я, короче, на них ссылку оставлю в описании. Вот первая вещь. Вот такая вот вещь. Дальше вторая. Так, давай. Вот вторая. И третья. Сейчас. Вот третье. Это новый международный Федор какого-то там еще. Да, Канада, вот Канада, да. Вот, вот это Канада. Ну, как бы по ходу все, потому что я вам все показал. Хотя могу вам показать на фейковом аккаунте, на фейк. -по. Не на своем, а на фейк. -по сейчас выйти. Так, логин in. Итак, вот сейчас. Подождите. Итак, вот я вам сейчас по демонстрирую эти крыски. Так, крыска, так, крыс вставить вот как видите он успешно промокод успешно выкуплен вот и все я вам доказал что он работает все так что вот ставьте лайк подписывайтесь на канал если хотите все до свидос я вам показал все что хотел показать вот такой вот новый кодик был